Итак, всем привет, с вами Андрей, вы на канале Алекс AlexFans, сегодня я вам расскажу, э, не буду затягивать, как же активировать э, э, игру в Steam. Э, сразу говорю, этот видео сделан для тех, кто реально не знает где это, эта кнопка реально не такая уже заметная, и бывают люди же многие, кто покупают тупо игры со Steam, и как бы думают, что да нафиг надо покупать с э, получается, сайтов. Но на самом деле на сайте а, бывают же игры дешевле, и хочется людям -то меньше денег тратить, наверное. В общем, где эта кнопка долбанная находится. Она находится в стиме. Естественно, заходите в Steam, без разницы, какая вкладка. Именно сверху, э, о, в, смысле, в смысле, снизу, слева, находится эта кнопка хорошая, красивая. Э, нажимать ее, добавить игру. Э, помимо всех остальных, нажимать «Активировать в стим». Также можете, конечно, добавить стороннюю игру, но это которая, э, если пиратская, к примеру, у вас игра какая-то на компьютере, просто можете ее тоже добавить, но она, получается, будет, можно будет ее запускать также через Steam, но, получается, она будет у вас писаться, как, э, типа, э, я не помню, как она будет писаться, именно когда вы играете в нее, ну, то есть, короче, она не лицензионная будет, то есть, вы также по онлайну не сможете играть. В общем, нажимаете «Активировать Steam», э, троллята поля», «Активация продукта», э, далее, «Соглашаюсь», даже можете не читать, Ключ продукта Ctrl-V, нажимаете, вставляется ключик, нажимаете Далее, и там написано, что активирован ключ или нет. Если он типа просточенный или не действует, естественно, вы идете на сайт и просите другой ключ, потому что этот как бы недействительный. И только единственное, если вы запрашиваете, получается, их чтобы они вам заменили ключ. Вы должны записать видосик, чтобы когда вы типа активируете этот ключик. Чтобы им предоставить именно То, что вы не обманщик. Но это, в общем, не важно. Я вам уже сказал, как же активировать этот продукт Далее нажимайте, и все. Он у вас появляется, короче, в стиме там написано, что активировано. Спасибо, можете играть. Все довольны. В общем, всем спасибо за просмотр. Кто это знал, можете не умничать. Ваши пофиг. Всем до скорых встреч и пока!